Мы говорим, что персональный тренинг есть, спортивный, оздоровительный и восстановительно-реабилитационный. Дальше, я спрашиваю, я говорю, а почему вы, будучи спортсменами, не можете заниматься оздоровлением и не можете заниматься медицинским тренингом? Они говорят, нас этому не учили. Я кончил спортивный институт и моя профессия спортивный тренер. Я этого спрошу, а почему ты, занимаясь оздоровлением, не можешь меня реабилитировать? Он говорит, а я кончил институт реабилитационное отделение. И меня, вернее, оздоровление. И я, меня вот этому учили. Этому не учили. И вот этому меня не учили. Понял? Я говорю, понял. И теперь я прихожу к тренеру, который занимается восстановительным лечением и реабилитацией. И я понимаю, что он в медицинском восстановительном, вернее, в восстановительном лечении и в реабилитации высокого уровня профессионал. Но мало что знает в оздоровлении, и мало что понимают в спортивном тренинге. И я начинаю разбираться, а почему так произошло. И, и понимаю, что биомеханики две. Две биомеханики. Я вот так сотру это, вот это, а это оставлю. Вот так вот это убьем, а это оставлю. И понимаю, что биомеханики две. Тот, кто занимается спортом, он на меня смотрит снаружи. Как я двигаюсь, как я хожу, как я бегу, как я выполняю какие-то фигуры с восточных танцев. Как я играю в теннис, как я перемещаюсь по площадке. Он наблюдает за моими движениями извне. И я понимаю, что он изучал биомеханику, спортивную, внешнюю, внешнюю, внешнюю. И я понимаю, что одно дело мы на автомобиль смотрим, как он держит дорогу, как он на рывке, как он на торможении, как этот автомобиль ведет себя на манёвры, и это спорт, а вот эти разделы, вот этот и вот этот раздел, эти все специалисты, они изучали внутреннюю биомеханику, как работают системы жизнеобеспечения, что происходит внутри, как стыкуются суставные поверхности, как иннервируется, как кровоснабжение происходит, как будет происходить. Это, он меня видит насквозь и видит то, что происходит во мне. Это внутренняя биомеханика. Потому что одно дело, тот, кто изучает, как двигается автомобиль, а тот, кто его ремонтировать умеет. И понятие это тех... Техобслуживание, обслуживание, вот это, они обслуживают автомобиль, организм как автомобиль, а эти ремонтируют, ремонтируют, а эти тренируют спортивные показатели, и это биомеханика. Антиэйдж, антистресс, детокс, релакс, это как, что происходит внутри, это другая биомеханика. И есть там понятие ремонта, сложность и все остальные понятия. Поэтому, или техобслуживание, он никогда не занимался спортом, он занимался техобслуживанием автомобилей. Теперь мы отбросим медицинский детокс, капельницы и все остальные и будем говорить, о хелс детокси, а о здоровителем детокси, детокс, о нем будем говорить, вот так. Теперь мы должны понимать, что функцию детокса вот эту в организме выполняют определенные органы, и этот детокс он в нормального, здорового человека выполняется или исполняется постоянно и регулярно легкими. Легкие дышат разным воздухом, но когда возникает некий процесс, то есть накопление там мусора, грязи и все остальное, он отплевывается, отхаркивается, и легкие всем своим объемом выбрасывают это наружу. Вот. Дальше, это печень. Печень. Печень свой детокс осуществляет. Все, что мы не так съели, перепили, переели. На печень нагрузка больше-меньше, но если печень справляется, она чистит кровь на своем уровне. Это тоже детокс система дальше у нас есть почки у них своя детокс функция почки и она фильтрует мочу и все что там вот такое поэтому почки это тоже детокс орган следующее это лимфатическая система лимфатическая система лимфатическая система с лимфоузлами, с селезенкой. Одна из ее функций это детокс. Для того чтобы все шлаки, все продукты какого-то метаболизма эта система утилизирует и фильтрует. Следующий это Вечник. Ну пусть будет. А, ЖКТ. ЖКТ. Желудочный кишечный тракт. Кроме того, что часть перевалил и это всосалось, а остальное в унитаз. Или если мы не то съели или не свежие, у нас будет рвота. И мы прекрасно знаем, что желудочно-кишечный тракт, он выполняет детокс-функцию. Следующий детокс-орган будет кожа. Кожа. Если вот эти все вместе будут составлять органы вместе с мозгами и всем, то есть 10% от массы тела, ну там еще добавить кое чего надо, то кожа сама при 20% 20%, 20 С эти органы, которые 20% объема тела, это кожа. И вот кожа через Кожный жир через пот. Мы даже понимаем, что мы по-разному потеем. Иногда под соленый, иногда под вязкий, липкий. Иногда там разные-разные-разные. И мы понимаем, что кожа выполняет в норме. Это детокс орган. Дальше. Теперь, когда вот эти все органы, не выполняют свою детокс-функцию, человек все равно начинает зашлаковываться. И тогда мы говорим, что ему нужен оздоровительный детокс. Теперь мы говорим о оздоровительном детоксе. Давайте мы его неким образом формализуем. И будем говорить, что есть детокс, 1.0 оздоровительный детокс. Это значит общий детокс. Общий детокс. Вот мы стараемся сбросить лишний подкорный лишний жир. Мы пытаемся провести детокс...